И снова, друзья, всем привет! Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж И переходим к массажу рук Масла тут нужно буквально капельку Сразу покрываем всю руку с этой стороны И будем, соответственно, работать Рука будет в этом, в этом положении, вот в этом положении В этом положении Три уже получается, да? Четыре вот такое положение Пятое вот такое положение Начинаем с исходного положение. ну, лучше голову в другую сторону повернуть Так же, как я вам говорил, все движения идут от конечностей От периферии к центру, в сторону сердца, а зоны делятся наоборот Ну, спину, считать мы уже сделали, да? Вот была зона 1, зона дельтообразных мышц 2, зона 3, зона 4, зона 5 и зона пальцев 6 То есть зоны идут обратно в обратно последовательности, а движения все сторон центра. Значит, растираем все сразу целиком продольно. Вспоминаем то, что мы делали с ногами, в принципе, все и повтори, повторяется. Поперечно растираем и пошли по зонам. Здесь у дельты пучки отдельные: передний, средний, задний и прямо так отдельно мы их растираем. И задний пучок. Отдельно разминаем. Прям вот оттуда. Из-под ключицы вынимаем эту мышцу. И вот, разминаем ее поперек. И продольно. Второй пучок разминаем поперек. И продольно. Третий пучок разминаем поперек. И продольно потянули его. Все вместе поскручивали. Теперь э, бицепс, также мы его расторгли. Если э, неудобно, да, мешать как бы кушат то можно положить себе на коленку и вот так вот его проработать. Достаточно удобно получается. Опять размяли его поперек и продольно вытягивали. Теперь трапецию. Ой. Трицепс. Также растерли, размяли. Поперек. Растянули и продольно растянули. Можно подложиться под локоток. Здесь вот суставы локтевые. Подробно проходим. Каждую косточку. Получается три косточки здесь, здесь и вот здесь. Прорабатываем большим пальцем. Сухожилие, вот так вот оттягиваем. И по, всей, по всем трицепсам выводим вверх. Руки, как я вам говорил, уже любят скручивание. Вот давайте масло сначала обмажем. Вот так вот, мягкими плавными движениями. Достаточно приятное движение. Всю руку смазали. Теперь начинаем скручивать от запястья и до плеча это мы скручивали мышцы а теперь будем суставы скручивать Значит, берем за запястье и в разные стороны теперь елкоть и плечо вот туда Сюда, с натяжением То есть это рука натягивает Развернули руку вот сюда Над лопаткой Если локоть, локоть опускается Видите, можно удерживать ну, придерживать Животом, например Здесь мы упираемся К мактурной точке вот, Между мизинцем и безымянным пальцем И прорабатываем заднюю дельту Потом вот сюда поставили палец Между костяшками да, И среднюю дельту между указательным и самым длинным пальцем вот этим поставили и переднюю дыру. Да, вот прямо оттуда мы ее вытягиваем и распрямляем. Потому что когда они укорочены эти мышцы бывают, то плечо прямо упирается в стол. И у человека получается некрасивая осанка, человек стоит как бы вот плечами вперед, вот вот судулится. Надо его распрямить. Значит, проработали эти мышцы, подбили локоток и аккуратно положили здесь. Соответственно, также начинаем с вот этой зоны проработали. Трицепс, потянули его. Бицепс. Условно, так же, как с ногой, делим все пополам визуально, да, на внутреннюю часть, обрабатываем теперь внутреннюю часть, медиальную и внешнюю латеральную. Также прорабатываем и вытягиваем все эти мышцы, а потом скручиваем все сразу. Как помните, крапивка такая в детстве была, наверное, многие делали, да? Вот похоже, да, движение. И далее начинается самое интересное. Сухожилия, которые к запястью подходят, мы вот продольно растираем большим пальцем, а кулаком поперек получается ладони. Вот такое перпендикулярное движение. Далее большие вот эти бугры мышечные. Бугор Марса, бугор Венеры. Кулаком прямо раздавливаем. И я полностью вам говорю про прием куриная лапка, где вот все косточки расходятся в разные стороны. Здесь также ставим сюда одно сухожилие, а наши пальцы удобно ложатся между его пальцами на перепонке. И вот как раз мы все их вот так вот разжимаем. Может, вот так вот покажу здесь, чтобы было видно. Вот они одновременно во все стороны расширяется. Переходим, ну меняем корпус да, на эту сторону, смазываем пальчики, которые еще не были смазаны, и начинаем их массировать, зажав между костяшками в двух плоскостях, вот здесь в такой плоскости и вот в такой плоскости. Достаточно жестко его сжимаем, ну чтобы по одному пальцу делать, а сразу вот по два, по два пальца. В этой плоскости в этой плоскости в этой плоскости в этой плоскости хорошо также можно хоть все еще поскручивать вот так вот поскручивали теперь вставили ладонь вот так вот и вот так получается все пальцы у нас вот раскрылись раскрываем ладони на себя и вот где начинают пальчики расти, разминаем вот эти вот суставы середину ладони, и, как я вам говорил, да, все у нас акупунктурно, тело человека проецирует само себя на себе же многократно. Получается, здесь э, тело человека, вот это ноги, это руки, это голова, и по складкам получается вот эта вот область нижнего таза, область э, брюшины, область грудины, ну сюда уже получается шея и череп. Условно, если мы эти точки прижимаем, мы так или иначе попадаем на какие-то внутренние органы, и толстый кишечник идет по центру, вот прям прижимаем, если больно, для нас это сигнал, что значит проблема в толстом кишечнике. Если не больно, то хорошо. И вообще массаж рук оказывается достаточно приятный, редко его люди делают, но тем не менее, когда получают такой массаж, они прям вот кайфуют. Теперь как нормально кайфушечку, понял. Mm -hmm. Вот, теперь пальцы берем и как вот, выдергиваем их по одному, теперь все вместе, расшатали и Отпустили, и отпустили, вторая рука как бы ловит Вот, если хотим пропустить костяшками, да, то заходим вот сюда через один палец И заворачиваем вот сюда на эти косточки, вот сюда И такой резкая встряска Теперь через один палец сюда перенесли и завернули теперь вот в эту сторону И встряхнули так То есть надо, чтобы удар был вот такой хлесткий. Можно, конечно, и по одному пальцу проработать, да, вот делаем рычаг такой и нажимаем тут вниз, а вот за фалангу за эту вверх, получается, ну, у меня уже с утра разминал. Теперь вот так вот все три сустава захватываем вот таким тремя пальцами, да? и полусогнутый, да, сюда раскрутили, можно и по отдельности каждую фалангу, конечно. Достаточно резкие такие движения, чтобы прохрустеть всеми суставами. Большой палец он отдельно. Так вот, откуда образуется хруст? Сразу забегаю на второй вопрос, хочу ответить. Хруст это феномен. Дело в том, что внутри же нет воздушной среды у нас в организме, да? а звук распространяется, как мы знаем, только по воздушно-газовой Соответственно, что это такое на самом деле, откуда возникает такой вот щелчок? Вот две косточки стыкуются, да, они образуют между собой сустав, вот этот между ними, да, и покрыты они полностью капсулой суставной, в которой содержится синовиальная жидкость. Она достаточно плотно там все облегает, да, и поэтому сустав, он как бы получается вечный, потому что даже между хрящиками сюда образуется щель, которую хорошо видно на рентгене. И они не касаются друг друга хрящей, да, то есть практически не изнашиваются, то есть сустав, по идее должен быть вечный. Но высыхает эта жидкость, да, потихонечку начинается прикасаться, ну и так далее. Ну там, по, по поводу процесса износа сейчас не буду говорить, но это уже артрит начинается, да. Так вот как образуется хруст? Мы же все, что правим, это сублюксация, то есть подвывихи. Как-то у нас неудобно повернулся в суставе там, косточка, да, и у нас пропала мобильность пропала функциональность функциональность какой-то сочлененный ну, допустим плечо вот не поднимается выше там да или там палец не загибается все, он должен ложиться на ладонь большой палец полностью должен ложиться на ладонь например не хватает этого, вот этого подвижности да так вот что мы делаем мы разорвали вот это сочленение у них внутри развернули и вставили обратно сустав да то есть надо уставили и вставить. Получается, расширили суставную сумку Но поскольку вакуума в организме нету, Идет процесс кавитации Из жидкой фазы Синовиальная жидкость переходит сразу же в газовую фазу да? Потом мы состыковали И она из газовой моментально переходит в жидкую фазу В другое фазовое состояние По сути, получается, это вот такой звук Если медленно слушать Понимаете? А мы слышим ускоренно, что это вот такой щелчок Поэтому, что получается, сустав, он как насос, он должен за жизнь, даже за день, многократно расшириться, сжаться, расшириться, сжаться. Для этого полезны всевозможные гимнастические упражнения, полезные йоги, полезные растяжки. Ну, а, соответственно, если человек этим не занимается, то мы за него берем и щелкаем вот этими суставами, чтобы их напитать, то есть это полезно получается. Так, Шут все, полезны. мы дергивали пальцы, да, переходим к запястью. Захватили запястья плотно вот так вот, и сам сустав, сжимали. Вот видите, он прям пружинит как бы. Теперь у нас осталось с этой стороны мы разминали, а вот с этой не разминали. Теперь с этой стороны размяли запястье. Саму руку вот прямую вдоль локтя завернули вот сюда максимально и в противоположную сторону внутреннюю вот, на разворот. Теперь по 90 градусов загнули Доворачиваем вот в ту сторону, видите, в разные стороны руки вращаются. И я прижимаю вот эту точку между клетным вот пальцем. И теперь в противоположную сторону. Прижимаю. И вот она вот тут вот выдавливается. Вот. Все мы размяли. И теперь осталось лимфодренаш строить. Берем обоими руками, ладонями. И как бы вот выкачиваем кровь из его ладони. И так несколько раз покачали, придавили, плотно прижали и тянем дальше плотно придавив к столу все вот эти волну подмышечную в пальцу и прямо вот туда ныряем локтем сразу захватили запястьем и то же самое проходим еще разок опять ныряем вот туда либо как мы поняли течет медленно поэтому делаем все медленно ну и напоследок еще кулаком можно. Раздвигая фасции. Как у бы своими костяшками мы раздвигаем фасции. Нареем туда. Успокаиваем. Теперь мы когда все прокачали, да, mm -hmm. длинку пр прошли, то как, как и с ногами заканчиваем тем, что просто прошлепа вот эту вот всю руку, да. Провибрировали, протрясли ее. И опустили вниз. Успокаиваем теперь руку. Вот так вот, Вращаю ее внутрь. Одна рука остается на руках, вторая подхват плечо. И движение продолжается. Потянули немножко на себя. Можно, если есть желание с упором в плечо, растянуть вот все связки. Без и укладываем в исходную позу. Переходим к следующей руке. А если вы нас смотрите и хотите обучиться классному массажу, э, за которым приходят люди, от которых остаются все довольны, э, то приходите ко мне. Олег Алав Гудин, вас всем научит. До новых встреч, дорогие друзья. Асисаем Махалай!